Вот это вот непременно надо в своем образе жизни предусмотреть, о том, что тебе долго в одиночестве ни в коем случае быть нельзя. Да? Мы говорили и на Тара, и на других занятиях о том, что закрепление в купеческой касте, чем вот ты сейчас достигаешь, оно и правильного управления потоком денег, оно связано с огромным количеством контактов, которые у тебя всегда должен быть выбор в этих контактах. То есть не обязана пользоваться всеми, но выборка у тебя должна быть, что называется, списная книжка в телефоне должна быть набита до отказа и говорить, нету больше свободных ячеек, да, еще что-нибудь, да. и, и, и таких контактов должно быть как можно больше. Поэтому вот тебе такой гейсы надо взять, не, не только просто общаться с людьми, а общаться с людьми всегда по делу, следующий поток денег просто тебе поможет это, это сделать, всегда по делу. Не просто раздрынкивание своей энергии в разные части, а всегда помнить, сейчас я вот общаюсь с этой клавой и еще с кем-нибудь, пеки, да, и задняя твоя мысль должна, должна чет, четко понимать, а что я с этого сейчас получаю, какую выгоду я сейчас с этого получаю. Потом... К вам это не относится, хватит улыбаться, улыбаются они. Она потом... Ну. Надо потом простраивать можно, что вот если я это сделаю, мне может это пригодиться потом. Даже я нужно, могу. даже нужно. Тогда поток денег однозначно будет твой. Он очень любит такое отношение. Не сейчас, а потом, не завтра, послезавтра, не послезавтра, через год. Все пригодится. пригодится у да. меня, вот, скорее всего, вот это идет. Да, Может, верно. У тебя деньги со здоровьем всегда будут неразлучны. Вот mm -hmm. так вот идти. Вот это ты должна помнить. Yeah. Есть деньги, будет здоровье. нет денег, не будет здоровья. Это тебе просто как кнопка, как погоняла. Иначе у тебя не будет стимула наработать силу в купеческой касте. Выскондить тебе не захочется, потому что твоя душа, она этого совершенно не хочет, но ей нужно пройти этот опыт, ну нужно. Поэтому она себе включила такое, погоняла, нет денег, будешь болеть, есть деньги, не будешь болеть. Огромнейшее количество связей не болеем, малое количество связей болеем, потому что купечество из связи это прямо пропорционально, здесь прямая связь. Да, вот, это, вот это вот себе запомни. И обязательно каждый день да, помнишь, как ты брала гейс, каждый день знакомиться с новыми людьми. Да. Помни, как ты себя чувствовала, да, ты отлично себя чувствовала, да, ты вообще не болел. И Тима, кстати, тоже, потому что он от тебя зависит. А как только ты начинаешь хандрить, и он сразу ложит. Пошло знакомство, У -у -у. пошло расширение. Да. Меня перекрывает сразу. Нет, сразу вот перекрывает и то одно, то другое. И... И ты должна научиться этому сопротивляться. Все настолько должно быть естественно для тебя иметь большое количество связей, телефон не замолкает. Это для тебя должно быть абсолютно естественно. И тогда ты расцветешь, тогда у тебя все попрет. Даже если эти связи внешне кажутся абсолютно пустыми, все равно пригодятся. Никогда не знаешь как-то, пусть будут.